Чтобы узнать человека, не обязательно съедать с ним пуд соли. Нужно просто попросить его расписаться. В своей жизни мы довольно часто сталкиваемся с подписями различных людей. Оригинальные и небрежные, красивые и смешные, росписи людей разные. Подпись каждый человек придумает себе сам. Никто не ограничен никакими правилами и законами. Ну, например, если девушка выходит замуж и берет фамилию мужа. И, естественно, меняется ее роспись, то есть можно самой решать, оставлять все как есть или поменять свой характер. Но нужно ли это делать, если все и так устраивает? Об интересных наблюдениях за росписями людей нам расскажет наша сегодняшняя гостья Ирина Бухарева, графолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, интересно по почерку да, узнавать и характер человека, а тем более, мы сегодня говорим вообще о росписи. Стоит ли менять да. девушке роспись, если подпись, она выходит? Подпись да? или роспись? Как лучше? Как говорят правильно? И подпись, да. и роспись, это... и автограф, в принципе... Это одно и, и... то же, это, да? Это, это, это будет правильно, это... не будет Конечно. ошибкой, да? Конечно. И вот стоит ли да? девушке менять, когда она выходит замуж, свою роспись? Естественно, стоит, но самое главное – делать это грамотно, и самое главное – делать это правильно. Потому что многие женщины, когда они выходят замуж... Берут фамилию мужа да. и упускают некоторые элементы, очень важные элементы, которые должны быть в подписи. Потом возникает некое ощущение неолихотворенности. Человек понимает, что он как бы растворяется в семье и не может найти себе применение. Очень часто в моей практике, когда мы начинаем разбираться с ситуацией, я спрашиваю, а где буква имени? Как же? У меня была буква имени в молодости, еще до того, как я вышла замуж. То есть самое главное, чтобы оставались те элементы, которые действительно продуктивны, которые несут человеку уверенность, и женщине уже после свадьбы действительно помогают раскрыть ее женственность. Обязательно должна оставаться буква имени, обязательно подпись должна идти по направлению вправо-вверх, и лучше всего, если ее ставить с правой стороны листа. Это обязательно, потому что правая ⁇ это зона будущего, это зона роста. Очень многие, например, обводят подпись в кружочек, либо перечеркивают себя. Человек может быть очень талантливым, но не позволять себе не верить, потому что он уже перечеркнулся. То есть нельзя перечеркивать А обводить в кружочек тоже нежелательно, да? Обводить в кружочек — это подсознательное желание спрятаться, укрыться в материнском лоне. Там спокойнее, там безопаснее. Как правило, человек тоже мало себе позволяет. А вот если роспись и в конце такой, как длинный такой, такая, как черта, типа, это хорошо или плохо? Это хорошо. Главное, да, если есть скорость, то в принципе это наш. я хвостик пишу. А вот интересно, я я видела такую роспись, когда просто вот первая буква фамилии так ла и все, И нет ничего, и вообще человек не волнует, какая у него роспись. Да, просто какая-то буква и все. Есть, во-первых, два варианта, да, бывает, когда длинные и короткие варианты росписи. Обычно с работой это больше связано, когда человеку требуется много... А, много раз что-то подписывать, да, и сокращается. Она сокращается, да. Это ничего страшного, да? Это ничего Если страшного. много автографов, вот я, у меня одна буква «Я» остается. Уже когда уже рука остаётся, я и все. Да. А Хорошо. так что-то еще с хвостом а -а -а. вообще-то. Ну вы с собой да. принесли интересные да. примеры, да? Вот покажите, расскажите интересные примеры. А, ну, хотела бы начать. Во-первых, когда человек меняет подпись, я с собой взяла такой образец. Ко мне пришла девушка. Здесь, если мы посмотрим, текущую... давайте я покажу, да, а вы тогда расскажете, чтобы наши телезрители увидели верхние угу. варианты. Это ее как самая вот сейчас, последняя подпись, вот вот которую удобно. мы меняли. Угу. А нижние образцы – это те, которые были до той подписи, которая стоит сверху. Угу. Она пришла ко мне как раз-таки. У меня есть я разрабатываю подпись. Это так вот так то, было... что наверху, да, как она? Наверху. А что, что осталось, да? А внизу то, что было, да, или как? А... Наверху. Да. Это тот вариант, который был самый последний, когда она пришла ко мне угу. на эту консультацию. Так. Так. А Остальные внизу? это более ранние периоды. Угу. Как она расписывалась. Да, то есть, вы да. по, по мере беседы с вами она начала по-другому подписываться, вспоминать, да, как а, она написала. Естественно, как она делала? берется почерк, потому что подпись смотрится только с почерком. Можно угу. очень сильно ошибиться, глядя на эти вещи в отдельности, угу. потому что подпись это наша внешняя, почерк это то, какой мы внутри. Поэтому, меняя подпись, я всегда смотрю на то, что я вижу в почерке, чтобы не навредить, потому что какие-то вещи мы можем подтянуть, мы можем дать человеку уверенность, мы можем дать человеку целеустремленность. Мы можем активизировать какие-то его то внутренние есть можно процессы. То изменить даже самоощущение того, как угу. мы да. расписываемся. Да. Да. Ух ты. Да. Это здорово. очень важно. Поэтому я беру обязательно здесь ее почерк. Угу. Так, давайте то еще то И ранее наиболее правильные, да, вот росписи, да? И вот и если ранее, ранее, то есть они, вот, как в паспорте мы расписываемся. То есть угу. вот именно ранее это правильное, да, в смысле наше желание, наши желания, наши какие-то мечты там или наши ощущения от себя там или все как? равно не хватало в нее, опять-таки буквы имени там есть наиболее продуктивные варианты угу. среди ранних, но угу. там все равно чуть-чуть еще не хватает та подпись, которая она пришла, угу. она у нас часто бывает, что мы берем за образцы подписи наших родителей, наших uh -huh. мам, наших пап. Uh -huh. Здесь она взяла не просто стиль подписи отца, она взяла всю подпись целиком. Uh -huh. То есть ее как личность... Ага. Э а это пример ее почерка, да? Это ее почерк. А ну, вот конечно. давайте так, пример почерка, и потом покажу сразу, какая у нее роспись. Которая наверху, да? Вот чтобы которая на нашим. наверху, это та, с которой она пришла. пришла. Uh -huh. Да, которую мы с ней правили, которую мы меняли. Я делала трафаретики, соответственно, uh -huh исходя из ее личностных характеристик. Uh -huh. То есть uh -huh. мы здесь уже работали над этим. Uh -huh. Ну вот и меняя, значит, почерк, выходя замуж, мы меняем свою роспись и меняем, можно сказать, судьбу свою, mm -hmm. да? Конечно. И как конечно. вот себе не навредить? Как, как лучше? Какую подпись выбрать? Как, чтобы вот наши зрители как-то как там направить правильно, чтобы они правильно... Mm -hmm. уже, уже, да, да. да, вы сказали, да. что обязательно в правом углу ставить. Правом углу. Вверх, чтобы она шла, да? Вот такой второй да. момент. Не слишком сильно. Не слишком наклона, сильно, но все равно чуть-чуть. вверх и... С, правый кончик, чтобы он шел вверх. Очень многие заканчивают его вниз. вниз а надо вверх, да. чтобы... Да, вверх, да, там, а еще какой момент... А, кстати, буквы имени обязательно должна буква быть. Буквы имени, да? да. Не перечеркивать, uh -huh. не обводить в кружочек, что еще uh -huh. важно. Очень важно, чтобы подпись максимально была идентична стилю письма. Чтобы не было такого, что подпись отличается от, от почерка. От почерка, uh -huh. да? То, то есть, да? есть это потому... получается двуличие, наверное, какое-то, Во-первых, да? двуличие. Во-вторых, несостыковка между внутренним и внешним uh -huh. «я». Uh -huh. между собой идентификацией uh -huh. Такое противоречие получается. Противоречие, да? то есть человек э, показывает себя одним uh -huh. и хочет, чтобы его воспринимали таким, какой он есть на самом деле внутри, то есть тот, который uh -huh. он в почерке. Uh -huh. Люди не могут читать мысли, люди не могут прочитать, они считывают то, что человеком транслируют изначально. Uh -huh. Поэтому здесь вот очень много uh -huh. психоэмоциональных проблем часто возникает. Uh -huh. Бывает, когда торопишься, бывает пропускаются буквы, бывает что-то не дописывается. Uh -huh. Это тоже, это, я, я знаю, что это какие-то психологические, это что-то, симптомы чего-то или что? Бывает, вот, ну, со временем устаешь или что-то, и пишешь, торопишься, господи, меняешь буквы местами, часто не дописываешься. Сейчас сам не можешь разобрать свой почерк. Вот тут что делать? Это какой-то симптом или что? Это не симптомы, почерк меняется. Он меняется в течение жизни с нашим развитием, он меня в течение дня. Uh -huh. Например, если вы приболели, я думаю, почерк uh -huh. тоже поменяется, почерк да? поменяется, он станет более слабым, могут строчки чуть больше вниз уходить, нажим ослабевает. Когда вы в драйве, когда вы в приподнятом настроении, это может быть злость, кстати, тоже. Uh -huh. У вас сильнее будет нажим, у вас крупнее станет размер, у вас строки могут пойти вверх. То есть это естественные такие вещи, плюс а, тонус, опять-таки, тоже мы можем увидеть. Тонус здоровья человека, это тоже все проявляется А, в то есть, если, допустим, нажим сильный, да, постоянно угу. у человека так, что иногда пропечатывает даже угу. бумагу, это тоже говорит о каком-то напряжении, да, это или Это жизненная быть, стрессовом энергия. Состоянии? Нужно, нужно смотреть вместе с движением письма. То есть, если почерк застывший при таком а. сильном нажиме, то человек, как правило, более флегматичный, тяжеловесный и медленнее принимает решение, несмотря на, казалось бы, вот, наличие этой энергии. Она у него просто стопорется. Угу. Если почерк текущий, похожий на реку при таком же сильном нажиме, то здесь мы говорим уже об активной энергии и о посыле. Угу. Вот да, о гармонии какой-то, да? да, да. Это, это витальная энергия да? наша, нажим, конечно. Да, да. Вот еще с годами бывает, какие-то не прописываются буквы. Вместо КП пишешь, там, верхний крючок. Что это? О чем говорится? Какой симптом? Куда бежать? какому врачу? Смотря как они не прописываются, может быть, это не сложно возрастом может быть это как упрощение mm -hmm. как упрощение mm -hmm. да второй. ну То да так как это да. торопишься да чтобы соображать нужно соображать быстро — А, да. — Говоря ну, скажешь, интеллекте. Да, — да, да, да. А как понять левша? Вот даже человек, бывает, он не знал, что он левша, его заставили в писать в первом классе, он и пишет себе там э, правой рукой, ну корябая там, я вот я сломала правую руку, я и левой писала, сидела. у меня какие-то такие круглые буковки, я писала левой рукой, потому что, ну, надо было что-то писать. А вот э, как узнать, левша ли ребенок, или, и как, в каком возрасте это узнается? Как это понять? — это, наверное, сам ребенок должен. Когда он да. берёт, Когда и ложку берет, да? или можно вправо или. Да, я просто советую родителям не запрещать. Если, ага. естественно, ребенку удобнее держать. В левой руке ручку, значит, пусть он держит в левой руке ручку. Uh -huh. Если это правая рука, то это правая рука. В любом случае, для развития другого полушария, например, да, мы знаем, что левое полушарие отвечает за правую руку, и правое отвечает за левую. То есть для развития второго достаточно писать от левой руки. Uh -huh. Когда вы берете лист, вначале, может быть, это будут какие-то неуклюжие движения, поломанные, но это очень полезно. Это такая физкультура ума. То есть иногда елевой руку писать. Там, да, физкультура ума, да? Конечно. Угу. 8. А как тут, вот, как, если можно так сказать, воспитать и как как, как натренировать вот красивый почерк? Как сделать так, чтобы почерк был почерк красивым? мы а ли он красивым? Да, ну, разборчивым красивым, вот каллиграфически, может быть, это возможно сделать как-то у себя, ну, натренировать? Кстати, взяла ли я каллиграфические? Ну, вот, например, вот это для вас будет являться каллиграфическим? Ну, красивые. Да. А, а вот детский, что это Вот Скажите, некоторые особенности характера. Вот такие кругленькие буковки, все да. ровненько Все понятно. Идем. И как будто бы она чертила линейкой эти буквы. Я, например, так вообще не смогу написать. Да да, да. А здесь как будто бы, да, да, А здесь как будто бы прям по линейке человек писал. На самом деле написано на листе чистом, и нет здесь Никакой, никаких да, строков. Да. Вот расскажите немножко об этом. Если честно, мне напоминает греческий орнамент. А для угу. меня красивый почерк. Он беглый, гибкий, и он живой. Потому что если в почерке доминирует форма над движением, то есть если он весь красивый, он искусственный, как правило, идет сдвиг вот с глубины человека именно на внешнюю оценку. Mm -hmm. То есть на внешнее мнение, что скажут окружающие, что mm -hmm. они подумают. То есть очень старательно, как-то прилизано. Очень да? старательно, очень прилизанно здесь этого очень много. Mm -hmm. Это девушка с двумя высшими образованиями, красный диплом ГИМО. Mm -hmm. Тем не менее, здесь уровень развития личности ну, лет на 16. Это с натяжечкой я бы да дала. Да Она искала руководящую должность и не могла понять, когда ее брали в компанию, почему они все на нее как-то косо-криво смотрят. Потому что она уже ожидала оценку и она уже ловила на себе внешние вот эти вещи. Ага. А вот такой ровный почерк, он... Говорила о многом. Здесь очень много углов еще, если мы с вами посмотрим. Не, не хватает человеку гибкости, не хватает человека вариативности. Все, пластичности, пла да, Пластичности, система, да, чтобы подстраиваться под какие-то ситуации, чтобы уметь лаврировать в жизни. А здесь очень-очень э, э, четкие, ну, да. строгие распорядок да, должен быть. Здесь э, должны угу. быть правила, рамки для человека. Здесь э, дать чуть-чуть свободы, человек потеряется. То У -у -у. есть здесь нужно обязательно э, вот твердые, четкие установки. Так, а еще какой-нибудь интересный почерк покажите, вот У -у -у. такой явный да. пример. Да, да. да, да. Вот да. Все Надо ложе. же все да, по почерку как можно много узнать о человеке. Вот примерно такой, наверное, но здесь очень сильная импульсивность и перечеркнута подпись. Да. Даже целым таким заборчиком она получилась. Угу. Здесь и уже хуже, здесь вылезает да. уже нитиобразная связки, здесь интуиция да, вот видна. Вот. это mm -hmm. интуиция, да, да? похож на мой, надо сказать. Я вот как-то так вот, да, буквы разные величины, одна большая, другая маленькая. Но все равно ниточка одна идет, Такие вот всплески, да, получается, над буквами. Ирин, такой вопрос: если изменить почерк, и будет меняться характеры какие-то, ну Психология человека, да, психика его, особенности проявления и поведения. Да, безусловно. Потому что когда мы меняемся сами, почерк следует за нами. Мы mm. можем начинать с почерка, мы можем начинать с подписи, и тогда мы внутренне уже подтянемся за тем почерком, который мы на себя так скажем, одеваем. Поэтому будьте очень аккуратны, если особенно каллиграфия, я советую заниматься в качестве хобби, в качестве э, живописи, например, вот такого плана. Потому что делать почерк слишком красивым и э, надевать форму в ущерб движения, это Ч человеку потом некомфортно. Неправильно это, да? Хорошо. Ну, пожелайте что-то нашим телезрителям. Я желаю вам никогда не изменять своему почерку. Живите, любите и оставайтесь самими собой. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. Нам мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Ирина Бухарева, графолог. Ну а наша программа продолжается. Встретимся через несколько минут.